Выделение цветом помогает эффективно организовать работу со сметой, особенно при ее проверке. В локальной смете встанем на ячейку или выделим строку или группу строк. На панели инструментов нажмем кнопку «Цвета» и обратимся к пункту «Выбор цвета». Открылось окно, в котором вы можете прописать обоснование для любого цвета, например, «Дополнительная проверка расчета» и выбрать этот цвет. Выделенные ячейки окрасились выбранным цветом. Отмена цветового выделения осуществляется щелчком по кнопке «Без цвета». Для отмены цветового выделения всех строк и ячеек сметы воспользуемся кнопкой на панели инструментов «Выделить все» и нажатием кнопки «Без цвета».